Добрый день! Меня зовут Элина и я представляю ФГБУЦ связи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. Можно ли согласовать и утвердить план информатизации, в состав которого входит мероприятие по информатизации в статусе «Не рассматривать в рамках изменений»? В соответствии с пунктом 25 –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 утверждается актом Государственного органа и в трехдневный срок размещается на официальном сайте Государственного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Исходя из этого, согласовать и утвердить план информатизации, в состав которого входит мероприятия по информатизации в статусе «Не рассматривать в рамках изменений» нельзя. Какой показатель для третьего приоритетного направления возможно выбрать если в рамках мероприятия по информатизации, направленного на развитие компонента ИКТ, планируется приобрести программное обеспечение, включенное в реестр отечественного программного обеспечения. Если в рамках мероприятия по информатизации, направленного на развитие компонента ИКТ, планируется приобрести программное обеспечение, включенное в реестр отечественного программного обеспечения, в ГИСКИ возможно выбрать базовый показатель «Использование программного обеспечения из реестра российского ПО в составе ЦОД или компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры». Данный показатель рекомендуется устанавливать для мероприятий по информатизации, направленных на создание или развитие ЦОД, или компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Значение данного показателя устанавливается «да» если орган государственной власти приобретает в составе товаров программное обеспечение из Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. В ином случае в значение показателя устанавливается «нет». Данный показатель является рекомендуемым для ЦОД или компонентов инфраструктуры. В состав объекта учета, какой классификационной категории Возможно включить программное обеспечение «Гранд Программное обеспечение «Гранд может относиться как к объектам учета 23-й, так и 26-й классификационной категории. Для подтверждения корректности отнесения данного ПО к определенной классификационной категории следует представить дополнительные пояснения о задачах, решаемых органом государственной власти с использованием данного ПО. Так, в случае, если ПО смета используется в основном для подготовки расчетов для заключения договоров, данное ПО следует относить к 23 й классификационной категории,